Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Сегодня я вас буду знакомить с новинками классики для наших часиков с вами на веер OS. Еще один разработчик появился вот под таким названием Celeste. Раньше он делал циферблаты для часов Honor и Huawei, сейчас стал делать циферблаты на веер OS. Вот так выглядит его страничка, у них есть свой сайт, и там есть все их разработчики. Так, друзья, ну а теперь переходим к детальному обзорчику данного циферблата. На Galaxy Watch 5 Pro я вам покажу просто его, как он выглядит здесь, смотрится. А все остальное буду показывать на Galaxy Watch 4 46 мм, потому что на Galaxy Watch 5 очень сильно бликует все. Смотрите, как интересно здесь выглядит режим А вот или экран всегда включен. Действительно прикольно. Не знаю, как вам, но мне понравилось. Я сейчас сам только его включу, чтобы посмотреть. И действительно интересно выглядит. Так, ну теперь я постараюсь вам показать его, насколько могу близко. Вот такой вот циферблатик. Обычный аналоговый циферблат. Прорисован он, конечно же, качественно. Посмотрите, даже вот здесь соединение стрелочек, они с тенями. И это все хорошо видно. Картинка высокого качества. Фон такой асфальтового цвета. Выглядит прикольно. Что у нас с вами, значит, вверху у нас в процентном соотношении, сколько я прошел шагов, в зависимости от настроек в Samsung здоровье, в моем случае это 10 тысяч шагов, я прошел чуть больше 20%. Дальше у нас стоит время, оно здесь тихоокеанское. Ну, другими словами, по Гринвичу. Вот они, кстати, здесь все часовые пояса обозначены, и у нас стоит вот это вот а, время Тихоокеанское. Далее у нас с вами заряд батареечки здесь и число месяца. Все, более здесь ничего нет. Фирменный знак, значит, данного циферблата, и еще какая-то наспить. Там Кепер. тайм кеппер. Не знаю, что это значит. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, просветите меня в комментариях. Картинка классная, конечно же есть промокоды, я их буду раздавать, пишите комментарии, возможно станете счастливым обладателем данного циферблата совершенно бесплатно. Давайте посмотрим настройки, в настройках у нас просто несколько цветов вот этой вот рамочки, здесь золотистая, здесь у нас серенькая, здесь бирюзовая и вот такая вот, все, бирюзовая кстати тоже выглядит интересно, смотрите, прикольно. Так что, дорогие друзья, пишите комментарии, и возможно вы получите бесплатно данный циферблат. Как я уже сказал, вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал.